Гори. Осень, печаль, тоска. желтопад на улице, шорох листьев под ногами, Щекочет слух и ласкает подошвы кроссовок. Я иду навстречу солнцу, а оно плавно, прощаясь со мной, садится за горизонт. Оно мигает своим оранжево-красным диском. И я точно знаю, что завтра оно зайдет, И снова будет рассвет, и снова будет новый день. Снова придет надежда, снова возродится новая энергия и сила. Снова появится умершая мечта, она уже стоит только раз уходила от меня, оставляя в черном одиночестве. Но я знаю, что она всегда рядом. А дома купаются в желтом свете заката. Небо голубо-фиолетово-розовое с воздушными белыми облачками. Ветерок несет прохладу осеннего прощания. Костер горит, пылают деревья своими роскошными кронами, зажигают города, парки огнями, пылай, пылай, и осенняя пора, Гори из пепели, измени, приди ярко, Какими красками вспыхни, удиви.